Бомба установлена. наших бойцов. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Бомба установлена. Граната пошла! А! Граната! Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Бомба установлена. Он у меня. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Осторожно, граната! Победа за нами. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Кидай гранату! Так, гранату! Бомба взята. Граната! Поберегись! Граната! Осторожно! Граната! Граната пошла! обезвредил бомбу. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Заломывает, увалит насона. Обороняй, обороняй, обороняйся. Осторожно, граната! Окей, да, да, то... Не шалуй, что, мое, что очень плохая встреча. Где ты, галантая лошадь? 药物。想... Бомба взорвана. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната! Граната! Осторожно, граната! Града пошла! Да как в упор видел, не умер? Свершил, свершишь. Ты наташ? Веспа. Пешка весь спа. Противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. That's all, that's all. начался. Коротовский, эй, ладно. Осторожно, Глент. Проиграли раунд. Установите бомбу. Раунд начался Бомба. взята. Кидаю граната! Граната пошла! Осторожно, граната! Бомба установлена. Граната пошла! Кидаю гранату! А -а -а -а -а. Реально, граната! обезвредил бомбу. Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Осторожно, граната! Граната! Мусор, да я всех наших бойцов. Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд. Ничего больше угол за по enjoy Ночь яхты Граната! А, на, вот. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические а, объекты. Раунд начался. Граната! Граната пошла! Граната! Граната! Веселый дедемки да это тирсон. Я онки дож бывает, то я яшется. Сверх. Она ладает. А, за да, штурм. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд конкретно Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната! Кидай гранату! Осторожно. Граната! Граната! Рада ж, воды О, сейчас его волос. Раунд О, начался Собор, Граната пошла! Она, Собор, граната! Осторожно! Граната! Граната пошла! Адрет! Адрет! Адрет! Адрет! Адрет! Адрет! Адрет! Сзади зашукал. Адрет! уничтожил всех наших бойцов. Раунд проиграл. Мозг зажал. Кидайте из репорта на мозг. Раунд начубов взята. Ну, вау, это у полный. Граната! Граната пошла! Граната! Дэн Маспас <реклама> и, <реклама> и и если на целую целеш, за Или Установлена. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Установить бомбу возле одного из объектов. Вот, мы смотрим, зепач, просто автосорб, в общем, А мы Осторожно, а граната! Осторожно, граната! Граната пошла! Кидаю uh! гранату! Осторожно, граната! Осторожно, граната! Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Концерт Афганистана. Защитите стратегический объект. Раунд начался. Навелла, буду за это. Я его знаю, что это за мощная Бои уничтожен. Миссия провалена. Ведь сам добегать беги. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Два идем все. Осторожно, граната! Граната! граната, пошла! граната! Посгорится, Бомба установлена. Мы Вы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Oh. This. Give me a gun. Кидай у А у Орексея, серьезно, Проиграли. Взорвите один из объектов противника. Раунд начал бомбов взлетать. Осторожно, граната! Кидай гранату! Осторожно, граната! Кидаю гранату! Осторожно, Граната! Граната! Э -э -э. Вот реси, вот три этих. Второй этаж есть. Реси, голова жарка, реси, Мы проиграли. Заходите, Защитие давайте сразу заходите. Что, все, мы проиграли уже, Один человек все. уже играли, все. Давайте рисуют, рисуют, рисуют. Зайдите в центр быстрее. Вот четверо. Yeah. Вот, вот риси, чак. Вот, вот. Ты не давайте резать, чё делай? Кай Яба не вру. Континент oh. Аресия вот. Бомба установлена. Уничтожил нашу команду. Как и твои друзья.